Двойник Путина убил Кадырова и заменил его двойником. Спецоперация по подмене Рамзана Кадырова двойником. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк. И в сегодняшнем важнейшем видео мы, как вы уже наверняка догадались, снова разберем тему двойников. Почему снова? Да потому что ранее в своих видео я уже затрагивал тему двойников Владимира Путина. Ну, а в этом видео я не просто снова ее затрону, а еще и представлю вам неопровержимое, ошеломляющее доказательство того, что у Владимира Путина есть практически 100%, как минимум, несколько двойников. Не только государство может следить за нами. Но и мы можем с помощью программ распознавания лиц проверить личность того или тех, кого нам выдают за президента РФ Владимира Путина. И при всем при этом мы не можем исключать такого варианта, как то, что Владимира Путина уже вообще давно нет в живых. Потому что в этом видео я представлю вам факты, которые говорят о том, что настоящего Владимира Путина никто не видел уже как минимум с 2008 года. Судьба Путина достоверно неизвестна. Он просто исчез примерно в 2008 году, плюс-минус. Не исключено, что его убили. Замена реального Путина двойниками, выставление этих двойников на президентские выборы, показ вместо президента Путина Владимира Владимировича каких-то загримированных под него актеров, есть ничто иное, как государственный переворот. Но все это будет во второй половине этого видео. А в первой части мы поговорим о Рамзане Кадырове. Какой-то чертик Дон появляется, Дон. И опять Дон. Во, во все Дон. Микрофоны Дон. Телевидение, радио гудят, что вот чеченец Дон там. Он и чеченец Дон. Что же с ним случилось? Где он пропал? Дон, дон. Некоторые говорят, что... Он заболел, вторые говорят, что его отравили, Третье говорят, что он уже мертв и его заменили двойником. Как бы фантастически это не звучало, но такая версия тоже имеет право на жизнь. И если вы внимательно посмотрите это видео от начала до конца, то вы поймете почему. Сообщается, что ходовая операция по замене Кадырова называется «двойник».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 Иностранные издания утверждают, что глава Чечни имеет проблемы со здоровьем. Немецкая газета Билд со ссылкой на чеченского оппозиционера Ахмеда Закаева сообщает, что у главы Чечни Рамзана Кадырова есть серьезные проблемы со здоровьем. Такой вывод журналисты сделали на основании последних фотографий Кадырова. По информации Билд Кадыров набрал лишний вес а на его лице появились отеки. Кроме того, оппозиционер и участник войны в Чечне Ахмед Закаев утверждает, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Именно из-за этого, считают журналисты издания, Кадырова не было на выступлении Путина, где президент озвучил свое послание Федеральному собранию. Издание также сообщило, что для лечения главы Чечни в республику из Объединенных Арабских Эмиратов на днях прилетел главный врач нефрологического отделения престижной клиники Бурджил. Известно, что в последнее время роскошный частный самолет чеченского лидера совершил несколько рейсов из ОАЭ последние недели он был менее заметен, чем обычно. Казахстанский журналист Азамат Майтанов со ссылкой на собственные источники заявил, что Кадыров может быть неизлечимо болен. Возможной причиной является отравление. Есть информация, что в Грозный, столицу Чечни, прибыл главный нефролог ОАЭ доктор Ясин Ибрагим Эль-Шахат. Известный врач с 30-летним стажем, написал Майтанов в своем телеграм-канале. Сфера его знаний – нефрология, диализ, трансплантация, гломерулонефрит и острая почечная недостаточность. Кадырову якобы очень плохо, и у него серьезные проблемы с почками. Это война священная, я, я мечтаю умереть, умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне, священный Дон. Находящийся в изгнании противник Кремля Леонид Невзлин повторил заявления, о которых также сообщала Билд в Германии. «Мои источники подтверждают это», — сказал он. Кадыров лечится в АЭ, а когда он ненадолго бывает в Грозном, к нему специально приезжает нефролог из Абу-Даби. Кадыров явно не доверяет российским врачам, и на это, безусловно, есть причины. Мои источники говорят, что проблемы с почками – это симптом отравления, и именно этого Кадыров боится. Итак, информация о том, что Рамзан Кадыров, лидер Чеченской Республики, тяжело болеет, а причиной тому является, скорее всего, отравление, эта информация появилась в начале этого года, примерно в феврале еще 2023 года. Ну и почему она появилась? Максимально коротко и тезисно хочу сказать своими словами. Ведь... Большинство из тех факторов, которые говорят о том, что Рамзан Кадыров как минимум тяжело болен, были перечислены в той видео вставке, которая была на ваших экранах. И на то, что лидер Чеченской Республики как минимум тяжело болен, говорят несколько факторов. Первый из них. И, пожалуй, самый ключевой заключается в том, что он с начала 2023 года, а если быть точнее, уже с конца 2022, практически полностью пропал из медийного пространства. И по шокирующему и удивительному стечению обстоятельств это произошло как раз после э, многим известного конфликта Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова с российским военным командованием. В правом углу ринга глава группы Вагнера Евгений Пригожин и глава течни Рамзан Кадыров в Левом Министерство обороны России. Конфликт в окружении Путина вышел в публичную плоскость. Пригожин и Кадыров критикуют руководство Минобороны за поражение на фронте. В частности, обвинили генерала Александра Лапина, командующего оккупационной группировкой «Центр», в сдаче ряда городов и незаслуженных наградах. Конфликт этот, для тех, кто, возможно, не в курсе, еще в прошлом году, даже его в середине, начался на фоне поражений и отступлений российской армии. Тогда тот же Евгений Пригожин, главарь ЧВК «Вагнер», и Рамзан Кадыров вместе критиковали высшее военное руководство Российской Федерации. Затем постепенно их критика начала утихать, но Рамзан Кадыров тем не менее не брезговал очень смелыми высказываниями по разным поводам в интернете. Обидно не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор. Рамзан Кадыров, глава Чечни, в Телеграм. И это, кстати, не очень хорошо для Путина, потому что это дополняет вот эту картину в том смысле, что путинский человек Шойгу мало чем управляет, получается, так. И вот с приходом 2023 года этот э, товарищ резко исчез из медийного пространства, а когда он в нем появлялся, то он в прямом смысле слова не был похож сам на себя. Потому что он, как утверждается, очень сильно набрал в весе, э, да так, что как будто его в самом деле пчелы покусали. Если посмотреть на его лицо, то он э, даже глаза толком открывать не может. Как, собственно, и говорить нормально, он тоже не может. Это война священная. Я, я мечтаю умереть, умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне но... И тут создается логический вопрос, а жив ли вообще сейчас Рамзан Кадыров? Кадырова просто убрали. Кто и зачем отравил главу Чечни? Чеченского правителя Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники российской ФСБ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале. Есть информация, она требует подтверждения, что Кадырова отравили. ФСБ провела операцию и его отравили. Он страдает от острой почечной недостаточности, которая вызвала резкое увеличение веса и отек организма, рассказал Жданов. По этому поводу он напомнил о санитарном борте, обустроенном под реанимацию, который несколько недель назад прилетал в Москву. Европа в условиях войны разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета через Беларусь, дошел до Москвы и сразу вернулся обратно. То есть в Москве его уже ждали. Кого-то загрузили в этот самолет реанимацию, и он полетел в Нюрнберг, где расположен крупнейший медицинский университет Европы, в составе которого 24 университетские клиники, рассказал военный эксперт. Жданов также назвал вероятную причину, по которой чеченский диктатор мог заболеть. «Есть предположение, что Кадырова просто убрали, чтобы он не разваливал федеральную систему, в частности тем, что он как региональный руководитель позволяет себе командовать частью федеральной структуры, Росгвардией», — отметил Жданов. В то же время, по словам эксперта, из обращения в России исчезло и само понятие «кадыровцы», хотя эти бойцы Росгвардии и в дальнейшем выполняют свои задачи на территории Украины. «Хотя пусть продолжают. Чем быстрее они начнут друг друга убивать, как пауки в банке, тем легче нам будет с ними бороться», — добавил военный эксперт Олег Жданов также хочу напомнить друзья уже пожалуй традиционно то что я сейчас нахожусь в республике польша у меня здесь свое агентство по трудоустройству у нас есть множество достойных работ как для разработчик так и для специалистов как для мужчин так и для женщин если вы в своей стране по тем или иным причинам остались без работы и как следствие без средств к существованию мы можем помочь вам с достойной работой в польше наши услуги по трудоустройству абсолютно бесплатный для вас помогаем с оформлением всех необходимых документов для абсолютно легального трудоустройства и работы в республике польша если вы заинтересованы в работе в этой стране призываю вас пройти или вот по этой ссылочке она появилась вот здесь пройдя по ней вы попадете на наш сайт где сможете в несколько кликов заполнить и отправить нам свое резюме и наши специалисты в ближайшие дни с вами свяжутся либо же напрямую можете написать нашим специалистам по трудоустройству по номерам которые находятся как в описании к этому видео, так и в прямом закрепленном комментарии, там вайбер и ватсап, проходите и ознакомьтесь. Это было небольшое отступление, а сейчас идем дальше. Рамзан Кадыров показал своего двойника. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем инстаграме фотографию двойника. На снимке запечатлен сам Кадыров вместе с близнецом, а также и гости чеченского лидера. Павел Астахов, Элизабет Херли... И, Жерар и многие могут подумать, да зачем Кадырова заменять двойниками? Бред какой-то. Но, друзья, не спешите делать выводы. Сейчас я представлю вам информацию, которая появилась в сети в далеком 2013 году. И, согласно этой информации, уже тогда у Рамзана Кадырова были двойники. И он сам выставлял их на показ. Внимание на экраны. Так удобно, когда есть двойник. Пока один открывает детский сад и проводит встречу со Стаховым, другой в это время встречает Жерара Депардье и Элизабет Херли. Угадайте, кто из нас настоящий? Приехали на обед. Наши гости были очень удивлены и даже не поняли, кто из нас настоящий. Написал Кадыров в своем микроблоге. При этом он предложил пользователям угадать, где я настоящий, а где мой помощник. Впоследствии глава Чечни поведал комсомольской правде, что в инстаграм попала искусственно смонтированная фотография. Есть в компьютере такая программа, которую можно делать. Есть двойники там, тройники бывают. Мы решили пошутить. Говорят, что есть двойник. «Вот такие вопросы задавали мне, и я решил с подписчиками поиграться. Знаешь, чтобы было весело. Думаю, поиграю с ними, а то им скучно там», – отметил республиканский лидер. Но здесь есть одна загвоздка. Дело в том, что на фотографии, помимо Рамзана Кадырова и его двойника, изображены Жерар Депардье, Элизабет Херли и омбудсмен Павел Астахов. И Астахов рассказал газете «Метро» о том, кто на самом деле был на встрече с Кадыровым, помимо самого Кадырова. И на вопрос о том, является ли двойник главы республики настоящим, Астахов отметил, «Сейчас могу сказать только одно. Они оба отличаются». То есть Астахов недвусмысленно подтвердил, что на встрече с Кадыровым действительно, помимо всех перечисленных выше, присутствовал и двойник Кадырова. В интернете тогда развернулась целая полемика по поводу двойника Рамзана Кадырова. Кто-то из подписчиков аккаунта уверен в подлинности двойника, а кто-то скептически называет его фейком. Тема, конечно же, забавная, но давно не новая. Это к тому, что у многих больших лидеров разных стран были двойники, причем для разных целей. К примеру, у Уинстона Черчилля было несколько двойников. В основном похожих, как две капли воды людей, лидеры и управленцы разных держав использовали для собственной безопасности. Существует даже версия о том, что Саддама Хусейна повесили не настоящего, но это лишь догадки. К сожалению, о личности двойника Кадырова ничего пока не известно. Остается лишь догадываться, кто он, откуда и как его нашел Кадыров. То есть, опять же, многие могут сказать, ну так понятно же все, это была просто шутка, это был фотошоп и так далее. Но хочу вам напомнить, что тот же омбудсмен Павел Астахов, который был тогда в гостях у Кадырова вместе с Жераром Депардье и Элизабет Херли, утверждал, что действительно... Там был двойник Рамзана Кадырова вместе с самим Кадыровым. Они отличались, но были очень похожи. Что исследовало с видеовставки, которая также была на ваших экранах. То есть, на мой взгляд, что это было? На мой взгляд, действительно, у Кадырова есть, во всяком случае, тогда был точно двойник, которым он поспешил похвастаться. Ну, или так пошутить хотел. А потом с Кремля ему сделали замечание, мягко говоря, из которого следовало, что ему срочно необходимо убедить общественность в том, что никакого двойника нету. Ведь э, двойники, если они существуют, это все, опять же, э, плод самого Кремля. Кремлевской власти и тех, кто за ними стоит. Потому что никому иному, как только им выгодны двойники тех или иных лидеров. Для чего они им нужны? Объясняю. Опять же, на примере двойника Кадырова. Смотрите. Конкретно Чеченская Республика сейчас это пороховая бочка. И не только сейчас, но уже давно. Сейчас из-за того, что Путин вторгся в Украину по приказу тех глобалистических структур, которые за этим всем стоят, такое сейчас, эта пороховая бочка под названием Чеченская республика, как никогда на колено и вот вот взорвется. И, пожалуй, единственное, что до сих пор держит ее от взрыва, это Рамзан Кадыров и его тоталитарная власть, которую он установил на территории Чечни. И если этого человека по тем или иным причинам не станет, не знаю, попадет под машину, упадет кирпич на голову, умрет от сердечного приступа или от почечной недостаточности, тогда ситуация в Чечне может выйти из-под контроля, что может послужить началом реального распада Российской Федерации. Конечно же, тем, кто сидит в Кремле, это пока что невыгодно, и особенно тем, кто стоит за ними, так как, по их мнению, на мой взгляд, время... Еще не пришло. Время, которое будет знаменовать собой начало реального уже развала и распада России. Когда это время придет, несомненно, они активизируют все триггеры, которые должны будут спровоцировать начало этого процесса. Но, еще раз повторюсь, на мой взгляд, пока рано. Соответственно, если тот или иной лидер какой-то республики, ну, пожалуй, Чечня это единственная республика, к слову, Ситуация, в которой напрямую зависит от ее так называемого лидера. Понятно, что основная власть сосредоточена в Кремле, как официально считается. Но еще раз повторюсь, если мы говорим о Чеченской республике, то здесь ситуация обстоит иначе. И в случае именно Чечни двойники как раз-таки очень выгодно их наличие, во всяком случае, на всякий случай, опять же, простите за тавтологию. Но, а если взять такую ситуацию, когда тоже ФСБ целенаправленно захочет устранить, к примеру, Кадырова, то здесь также двойник придется как нельзя кстати. Для чего им нужно было устранять Кадырова, если его убили? Ну, здесь может как бы крыться много причин. Одна из основных, на мой взгляд, заключается в том, что он начал говорить много лишнего. Он начал брать на себя слишком много. И, возможно, неподобающе, очень неподобающее, стал себя вести не только на камеру, но и за кулисами. Хотя он вроде бы, как всегда, поддерживает Владимира Владимировича Путина. Он, как всегда, называл себя пехотинцем Путина. Да, я пехотинец Путина. Да, он мой президент, он мой командир. И так далее, и так проще. Но мы не знаем, что на самом деле происходило на всем этом фоне за кулисами. Ведь было много противоречий в этом всем, и одно из самых вопиющих, на мой взгляд, то, что Рамзан Кадыров, когда уже началась э, так называемая частичная мобилизация в России, заявил, что его регион, то есть Чечня, уже переполнил нормы, перевыполнил нормы по мобилизации и, соответственно, он в этой частичной мобилизации, то есть его регион, участвовать уже не будет. Частичная мобилизация охватила все регионы страны, однако не коснется Чеченской республики, так как за время проведения специальной военной операции субъект перевыполнил план в три раза. Отметили на заседании оперативного штаба по проведению специальной военной операции. Это был один из основных таких факторов, который показал о том, что на самом деле у Рамзана Кадырова и Кремля начались серьезнейшие противоречия. Ну а затем он еще несколько раз повыступал там на камеру по поводу войны в Украине и в конце концов исчез. Видно его сейчас только мельком, где-то какие-то посты появляются, опять же в Твиттере и так далее, в Телеграме, но особо на камеру он уже не выступает. Соответственно, можно сделать вывод, что с высокой долей вероятности, конечно же, его могли как отравить, после чего он выжил и теперь проходит лечение, также с высокой долей вероятности его могли отравить, и он не выжил. И для того, чтобы прямо сейчас ситуация в Чеченской Республике не дестабилизировалась, Рамзана Кадырова заменили двойником. На мой взгляд, это вполне реально, особенно если учесть следующий сюжет от 2020 года, который сейчас будет на ваших экранах. Внимание на экраны. В Европе готовится спецоперация по подмене Рамзана Кадырова двойником. В сети появилась информация о том, что европейские спецслужбы готовят провокацию против руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Якобы ведется отбор кандидатов на роль двойника главы республики, который будет носить натуралистичную маску. К этой теме привлекли и чеченские СМИ. Журналисты ссылаются на аккаунт ldit.net в Instagram, на странице которого размещено видео с маской, повторяющей черты лица Рамзана Кадырова. Там же представлена информация о том, что натуралистичная маска изготовлена в европейской лаборатории с применением всех современнейших технологий. Сообщается, что кодовая операция по замене Кадырова называется «двойник» и находится на последней стадии подготовки. Стало известно, что сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа. Следует из подписи к видео. Стоит отметить, что при этом источники данной информации не указываются, неизвестна также суть готовящейся провокации. Пользователи сети предположили, что этот вброс мог быть подготовлен самой администрацией главы Чеченской Республики. То есть, опять же, на первый взгляд может звучать безумный бредово. То есть, при чем здесь э, зарубежные западные там, спецслужбы, к тому, что происходит в Чечне, к Рамзану Кадырову, каким боком вообще это все может коррелироваться и соприкасаться между собой. Так вот, объясняю. Э, объясняю, почему это может оказаться совсем не бредом, как многим кажется на первый взгляд. Да потому что, на мой взгляд, опять же... Э, Главное, управленцы и инициаторы всего того, что сейчас происходит. Говоря о том, что сейчас происходит и о том, что начало происходить в 2020 году, я в первую очередь имею в виду, соответственно, проблему пресловутую 2020 года. А именно 2020 года был материал, который я вам сейчас показывал. Также я имею здесь в виду и события, которые начались уже... В феврале 2022 года а конкретно полномасштабное вторжение России в Украину все это на мой взгляд звенья одной цепи все это на мой взгляд так называемая великая перезагрузка и я убежден, что за всем этим действием стоят одни и те же управленцы, которые находятся в общем за закулисье, скажем так то есть они же управляют и западным так называемым миром и так называемым Миром восточным, в том числе и русским миром тоже. Соответственно, если э, кто-то и разрабатывал план по замене Рамзана Кадырова двойником, возможно он разрабатывался уже давно, я ничего не исключаю, возможно по каким-то причинам Кадырова уже давно хотели устранить, а может быть и сделали это. На 100% ничего нельзя исключать. И вот если в этом контексте рассуждать, то я вполне допускаю вариант того, что на Западе, как утверждается, уже давно разрабатывается вариант замены того же Кадырова двойником. Либо, вот как говорилось, о создании маски лица Рамзана Кадырова на основании новейших технологий. Многие могут сказать, да какой-то бред, какая маска, какие, откуда такие технологии, чтобы создать настолько реалистичную маску, что если человек ее наденет, он будет просто вылитым человеком, которого, собственно говоря, эта маска представляет. Многие могут подумать, да ты что, фильмов про Фантомаса насмотрелся? Но, друзья... Мы не сможем знать абсолютно, даже приблизительно, насколько на самом деле развиты сейчас технологии человечества, я имею в виду, конечно же, здесь скрытые технологии, которыми обладают те, опять же, управленцы, которые стоят за всеми глобальными событиями, которые происходят в нашем мире, или за большинством глобальных событий, скажем так. Поэтому, опять же, такой вариант нельзя исключать. И если подвести итог эм, разговора о подмене Рамзана Кадырова, либо, либо его отравлении или убийстве, то, на мой взгляд, можно смело сделать вывод, что, опять же, ничего исключать нельзя. В том числе и замену Рамзана Кадырова двойником, на мой взгляд, это вполне вероятно. Особенно если учесть то, что, опять же, с высокой, с очень высокой долей вероятности, Владимир Путин это просто фейк. Сам Владимир Путин, президент Российской Федерации, тоже двойник. А реального Путина уже давно нет в живых. Знаю, что об этом я говорил на своем канале уже неоднократно. Более того, я привозил э, такие, э, на первый взгляд, безумные версии, как то, что Путин, которого нам показывают, может быть вообще просто клоном, потому что настоящего, опять же, давным-давно убили. Это копия. Есть еще одна копия. Многие из этого надо мной смеялись там в комментариях к моим видео и так далее. Но сейчас я вам представлю материал, который по-настоящему может шокировать очень многих из вас, потому что я провел исследование, свое такое небольшое независимое расследование по поводу двойников Владимира Путина. Я сравнил фотографии Владимира Путина, очень многие фотографии, начиная с 1998 года и практически по теперешний день, если быть точным, по год 2019, сравнил их в программах, различных программах распознавания лиц такие программы существуют в открытом доступе в интернете можете без труда их сами найти ссылку на три из них я оставлю в описании к этому видео там будет ссылка на сайт соответствующий где будет доступ к таким программам и попав туда вы с вами сможете соответственно проверить и сравнить фотографии разных лет владимира путина благодаря чему вы придете к ошеломляющему выводу который заключается в том что настоящего Владимира Путина публично никто не видел, скорее всего, никто не видел, начиная с 2008 года. Интересно? Тогда смотрите внимательно далее. Ожив а ли Путин? Шокирующие результаты программы распознавания лиц. В последние годы и технологии распознавания лиц, хотим ли мы этого или нет, но входят в нашу жизнь все больше и больше. Городские камеры видеонаблюдения, камеры в метро и в других местах постепенно подключают к данным системам. Технологии тотальной слежки за населением становятся реальностью нашей жизни. То, что раньше было возможно лишь в фантастических романах, становится явью на наших глазах. Да-да.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 Возьмем достаточно простую и понятную в использовании программу по распознаванию лиц, размещенную в сети в открытом доступе. Закачиваем картинку с устройства, получаем результат проверки. Далее будет много фото. Берем кадры, к примеру, из документального фильма Виталия Манского «Свидетели Путина». Фильм рассказывает о начале правления Путина и относится к началу нулевых годов. Сравним кадр из этого фильма с фото поездки Путина в Крым в марте 2019 года. Результат проверки. Два фото не совпадают и принадлежат разным людям. Справа это Путин, а слева неизвестный, посетивший Крым. Сравним фото Путина на инаугурации 2000 года и некоего гражданина, встречающегося с Трампом в Хельсинке в июле 2018 года. Результат проверки. Два портрета принадлежат разным людям. Слева Путин в 2000 году, справа неизвестно кто. А вот на фото любитель рыбной ловли в компании с Шойгу и Медведевым в июле 2013 года. Сравним его с Путиным из Крыма в марте 2019 года. Результат. Два фото не идентичны друг другу и принадлежат разным людям. И справа и слева лишь актеры, играющие Путина. Путина из Крыма мы уже сравнивали с настоящим Путиным. Теперь давайте же сравним рыбачка с Путиным на инаугурации 2004 года. Как видите, это разные люди. В то время как Путины на инаугурации 2000 года, 2004 года и в фильме Манского идентичны друг другу. А вот любитель амфор вместе с Шойгу август 2011-го. Сравним его с рыбачком. Это фото разных людей. Какая узкая специализация у актеров, играющих Путина? Для дайвинга один, для рыбалки другой. Разделение труда, однако. Когда же произошла замена Путина двойниками? Попробуем определить, хотя бы примерно. Возьмем фото Путина от 1998 года, когда он был назначен директором ФСБ, и сравним его с фото с разных инаугураций. Вот сравнение с инаугурацией 2000 года. Он. Путин настоящий и там и там. Смотрим инаугурацию 2004 года. Тоже Путин настоящий. А вот и 2012 год, и здесь уже двойник. Ну и чтобы лишний раз не вставать, посмотрим инаугурацию за 2018 год. В 2018 году, как видите, тоже двойник. Попробуем пробить годы до 2012. Смотрим 2007 год. Путин еще настоящий. Смотрим 2008 год. Еще вроде он. Оригинальный. Ну а вот фото от 2009 года уже пошел контрафакт. Настоящий Путин заменен актерами. Вот 2010 год. Тоже не оригинал. Ну еще немного сравнений. 2011 год. Тоже двойник. Сравнивать Путина и Путина их можно до бесконечности. Вы сами самостоятельно, если хотите, можете продолжить это увлекательное занятие. Программа, конечно же, не имеет стопроцентной достоверности в распознавании, и при наличии качественного грима у двойников может показать, что двойник и оригинал это одно лицо. И, например, если взять фото Владимира Высоцкого и Сергея Безрукова в его роли, то выдается результат, что это один и тот же человек. Рассуждая логически, можно сказать, что чтобы определить с большей или меньшей степенью достоверности, что на фотографиях один и тот же человек, необходимо, чтобы идентификационные точки и расстояния на сравниваемых лицах совпали все. А вот чтобы сказать, что это разные люди, достаточно чтобы не совпала хотя бы одна точка. Поэтому если программа покажет, к примеру, путем сравнивания контрольных точек и расстояний, что фото принадлежит разным людям, то это действительно с 99% долей вероятности разные люди. При условии, конечно, что изображение лиц на фотографиях не подвергалось редактированию. На рисунке, который сейчас на ваших экранах, приведены идентификационные точки и расстояния, наиболее часто применяемые при построении автоматизированных систем идентификации. Тема замены Путина двойниками поднимается в интернете уже очень давно. До недавнего времени сравнивали уши, формы черепа, разрезы глаз, голоса и так далее. Но доступные программы распознавания лиц появились в сети сравнительно недавно. Они быстро совершенствуются и, обладая большей наглядностью, естественно, дополняют традиционные методы определения двойников. А Отдавая дань традиционным методам, давайте сравним уши Путина в разные годы. Возьмем фото оригинального Путина из 90-х и фото на параде в День Победы 2019 года. Вот фото Путина конца 90-х. А это Путин 9 мая 2019 года. Посмотрим на их уши вблизи. Мочку не будем рассматривать, она может от возраста сама провиснуть. Но вот все остальное, при близком сравнении, даже не специалисту, ясно видно, что форма ушей разная. Сделаем для наглядности гифку. Разница стала заметна еще больше. Особенно бросается в глаза отличие не столько рисунка ушных хрящей, сколько сами пропорции ушных раковин. У настоящего Путина ухо было округлое, а у двойника сильно вытянутое. А ведь уши это как отпечатки пальцев, их форма, пропорции и рисунок хрящей сохраняются неизменными в течение всей жизни, если, конечно же, не прибегать к пластическим операциям. Ну и контрольный. Сравним два фото в профиль нашей программы. Результат отрицательный. Разные люди. Ну и что, что вместо Путина двойники могут сказать некоторые? Какая разница? Но дело в том, что это не просто забавное шоу двойников. Это тяжкое преступление. Это статья 278 у кРФ. Насильственный захват и удержание власти. Лишение свободы от 12 до 20 лет. Конституция России гласит, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Захват или удержание власти осуществляются в нарушении Конституции.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 Показ вместо президента Путина Владимира Владимировича каких-то загремированных под него актеров есть не что иное, как государственный переворот. Причем нужно понимать, что вся эта афера с двойниками Путина носит исключительно характер внутреннего употребления. Это шоу не для других государств, а для народа России. Любая маломальски приличная государственная спецслужба имеет ДНК-портреты лидеров стран, представляющих для нее интерес. Во время государственных визитов, встреч и саммитов, особенно на территории своей страны, можно собрать образцы генетического материала приглашенных политиков. Любой человек оставляет за собой след из частиц кожи, волос и прочего. Собрать их, провести анализ ДНК и сравнить с анализом, допустим, нескольких лет давности, чтобы установить личность дело техники и пресловутый чемоданчик Путина для кала ему здесь не особо поможет. Ну и конечно же в распоряжении спецслужб есть и система распознавания лиц. Да и заменить президента двойниками, это значит дать в руки иностранных государств превосходный материал для шандажа тех, кто осуществил эту подмену. Получается, что Запад тот же пресловутый госдеп США начал развивать тему двойников Путина и в любой момент может вызвать острейший политический кризис и смену власти в России, но не делает этого. Значит, им выгоден так называемый путинский режим и его политика, а нам говорят о какой-то новой холодной войне, непримиримом противостоянии. Право же слово, смешно. Попался мне на глаза рекламный постер к ранее упомянутому фильму бывшего придворного кремлевского режиссера Манского «Свидетели Путина». Это документальный фильм о начале правления Путина. Очень интересно, вы не находите, уважаемые зрители? Кажется, режиссер нам о чем-то усиленно намекает. Изображена группа людей под масками, похожими на Путина. Ну и чтобы мы лучше поняли, Манский решил в своем интервью добавить. В 2018 году уже нет Путина. Это уже не человек, так сказать, из плоси и крови и так далее. Как же они боятся переступить черту. Лишнее слово не могут себе позволить. Ну да ладно, намек принят. Мы все поняли. Ну а за документальные кадры с реальным Путиным спасибо. Будем использовать для сравнения с нынешними артистами в роли Путина. И опять же, хочу сказать от себя пару слов для тех, кто сейчас, как всегда, назовет все такое вот бредом. Такое, я имею в виду, там, замену двойником, там, президента путина и так далее то есть поймите меня правильно друзья я не берусь на сто процентов утверждать что путина нет в живых а вместо его стоят какие-то там двойники но я готов практически на сто процентов сказать что у путина есть двойники да возможно самый оригинальный путин скажем так до сих пор жив что на мой взгляд маловероятно но то, что у него есть двойники, во что многие до сих пор не верят. Вот в этом я сейчас уже практически не сомневаюсь. И не только потому, что вот эти программы распознавания листок показывают, а я тестировал его фотографии в разных программах, еще раз повторюсь, а еще и потому, что очень многие действия президента Российской Федерации, ну никак нельзя объяснить э, по-другому, кроме того, как то, что у него есть двойники. Вот, к примеру, смотрите. То мы видим э, видео, как он сидит за 7-метровым столом, на расстоянии там, 7 метров от э, своих же генералов и разговаривает с ними, потому что боится чем-то заразиться. То мы видим видео, где он сам утверждает о том, что карантинные меры различные сейчас принимаются. Стоит весь мир, перед, перед которыми стоит и наши страны. И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание.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 Часто его сама пресс-служба подтверждает факты, что те люди, которые хотят с ним встретиться, перед встречей проходят двухнедельный карантин, и даже после этого они не подходят к нему ближе, чем на 7-10 метров. А потом мы видим видеоролики с Крыма, где он идет впритык к разным людям, разговаривает с ними, общается вот так вот, этот -а где он подходит к якобы обычным жителям Мариуполя, здоровается с ними за руку, и тут уже никакого карантина проходить не надо. То есть то он не выходит из бункера и не подпускает к себе никого даже на 7 метров, даже самое ближайшее окружение то он уже едет в том же Мариуполе ночью в, при фронтовой практически зоне э, за рулем автомобиля. И по этим кадрам видно, что даже движение не перекрыто. А другой раз в какой-нибудь задрыпанный, там не знаю, задрыбанный, далекий вообще от Украины российский город, когда он приезжает, то там все перекрывают. Движение не только на той улице, где он будет ехать, а во всем городе. Как объяснить такие противоречия? в действиях Путина, как это объяснить по-другому, кроме того, как тем, что ну, у него просто есть двойники. И когда мы видим Путина, который со всеми встречается, здоровается, чуть ли не обнимается, приезжает на Крымский мост, едет там за рулем, приезжает в Мариуполь или в Крым и едет там за рулем и так далее, то тут, по-моему, и дураку должно быть понятно, что это не настоящий Путин, потому что на другой день мы видим Путина, где он даже ближайшее окружение к себе не подпускает на 7 метров, а то и на 10. И на фоне этого уже многие скептики, даже те, кто раньше э, не верили в то, что у Путина есть двойники, э, так называемые различные военные эксперты, причем достаточно популярные, и лидеры общественных мнений говорят о том, что действительно, скорее всего, у Путина есть двойники. Ну а я еще раз повторюсь, э, смею даже предположить то, что с высокой долей вероятности самого Путина уже давно нет в живых. Но здесь создается логический вопрос, который заключается в том: а зачем тогда э, одному из двойников Путина не подпускать к себе людей? Да, вот если Путин, например, настоящий мертв сейчас. Во всяком случае, есть как минимум один экземпляр Путина, который вот такой суперосторожный. То есть все, кто хотят с ним встретиться, проходят сначала карантин, а потом, если он с ними общается, то они на расстоянии метров 10 от него. Для чего это нужно, вопрос. И ответ заключается в том, что, возможно, таким образом тем людям, у которых реально есть мозг и которые пытаются докопаться до истины, показать, что... Реальный Путин все-таки жив, и вот, конечно же, это он, поэтому он к себе никого не подпускает. Потому что очень боится за свою жизнь. А двойников, да, они тоже у него есть, но их не жалко, поэтому они везде ездят. Может быть такой замысел. Поэтому то, что есть такой экземпляр Путина, который никого к себе не подпускает и сидит все время в бункере, это еще совсем не говорит о том, что настоящий Путин до сих пор жив. Потому что опять же та же программа распознавания лиц, ну нигде не нашла, вот сколько фотографий я закидывал, нигде не нашла настоящего Путина. Потому что последний раз его видели реально в 2008 году. А настоящего Путина очень вероятно просто-напросто устранили, потому что он пошел в разрез с теми планами, которые были ему прописаны, опять же, теми, кто стоит выше его и кто его поставил на его пост. Как бы там ни было, подводя итог в теме двойников, хочу сказать, что... Конечно же, для нас, людей, не живущих в России, по большому счету, неважно, есть Путин или нету. Потому что Путин стал символом, стал идолом. Понимаете? То есть Путин это символ России, это синоним России сейчас. И это, конечно же, большая катастрофа для этой страны. А вот для россиян как раз-таки должно быть очень важным, есть настоящий Путин или нет. Потому что если его нету, а людям показывают какую-то куклу вместо Путина, клона или двойника, неизвестно, то тогда, как было сказано в видео, которое последним было на ваших экранах, это, по сути, государственный переворот и незаконный захват власти в России. И это, конечно же, очень сильно должно беспокоить россиян. Для, для всего же остального мира, конечно же, это по большому счету не важно, потому что кто бы ни был вместо Путина, если его, и пока его буду называть Путиным, Путин будет жив, и Путин будет у власти. Хотя настоящего Владимира Владимировича может уже давно не быть в живых. И как было сказано, собственно говоря, в видео, которое было на ваших экранах, конечно же, спецслужбы всех стран знают об этом. Даже если, ну как всех стран, по крайней мере, самых ведущих стран, таких как США и там Великобритания, к примеру. Даже если предположить то, что инициатором замены настоящего Путина на двойника или на двойников были те люди, которые находится в Российской Федерации, то есть реальное правительство Российской Федерации, все равно даже э, если отталкиваться от такой теории, конечно же, понятно, как и было сказано в видео, которое было на ваших экранах, что когда тот или иной двойник Путина приезжает на какие-то государственные визиты, с кем-то встречается и так далее, э, он так или иначе оставляет следы ДНК в там, Волосы какие-то, просто отпечатки пальцев в конце концов и так далее. И по всему этому можно идентифицировать, то настоящий это Путин или нет. Опять же, еще раз повторюсь, я не исключаю на 100%, что настоящий Путин до сих пор существует. И если он существует, это как раз-таки тот Путин, который ни с кем лично не встречается. А если встречается, то никто к нему не подходит ближе, чем на 10 метров. Ну а на этом у меня все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях к этому видео по поводу всего увиденного и услышанного. Делитесь ссылками на это видео с друзьями. Еще раз напомню, поддерживайте лайками, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.